В Мюнхене между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном состоялась встреча тета-тет. -а -тет. Все лидеры Армении пытались различными путями сохранить существующий статус-кво. Азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли. Более 80% вооруженных сил на оккупированных землях – это солдаты Армении. Они считают, что смогут удержать эти земли навсегда. Никогда. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на обсуждениях по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Ильхам Алиев сказал, что конфликт должен решаться поэтапно, освобождение части территории и возвращение вынужденных переселенцев. После этого, может быть определен статус Нагорного Карабаха. Не следует путать вопрос статуса, с территориальной целостностью Азербайджана. В ходе обсуждений по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту, которые состоялись, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Пашинян, продемонстрировал незнание географической карты Нагорного Карабаха. В ходе своего выступления Пашинян причислил бывший шаумяновский район к Нагорному Карабаху. Реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева была мгновенной. Шаумяновский район не входит в состав Нагорного Карабаха, поправил Пашиняна, Ильхам Алиев. Пашинян попытался уйти от темы, однако Ильхам Алиев вновь повторил, что Шумяновский район не относится к Нагорному Карабаху. И тогда армянскому премьеру пришлось принести извинения за свою необразованность в данной теме. Отметим, что Шумяновский район был создан в 1930 году. 7 февраля 1991 года решением верховного совета азербайджанской республики был упразднен а его территория вошла в состав гасам исмайловского района переименованного позднее в геранбой